На данный момент комплекс уже документально сдан У нас здесь есть квартиры как с террасами, так и просто квартиры как квартиры Квартиры стоимостью от 2,5 миллионов рублей Понятно, что они будут, может быть, немножечко весьма своеобразные, но они есть Продается очень недорого, вот именно вот этот вариант, вот это предложение Пожалуйста, высоченные потолки просто сумасшествие. Вот идеальная однокомнатная квартира по ржачной цене. Да еще и с балконом. Запускают людей на ремонт, живут люди э, мелочи жизни уже вот финиш финиш. Всем привет и еще привет, дорогие уважаемые телезрители, покупатели квартир в городе Сочи, а также их купившие. Друзья, к вашему вниманию жилой комплекс Атлас. Смотрите внимательно. Вот он наш комплекс. Он стоит. На данный момент комплекс уже документально сдан. Сделки планируются начать регистрацию либо э, и сразу после новогодних праздников, либо первое числа февраля. На каждое помещение имеется выписка, то есть свидетельство о том, что это является данным завершенным построенным объектом. В общем, дорогие друзья, мы находимся на территории жилого комплекса под названием «Атлас». «Атлас-1» и, в общем, просто «Атлас». Теперь смотрите-ка сюда, мои уважаемые телезрители. Этот комплекс у нас эм, находится на улице «Транспортная» в городе Сочи. И сейчас я зайду непосредственно в входную группу. Хочу сказать следующее. То, что у нас здесь есть квартиры как с террасами, так и просто квартиры как квартиры. Смотрите, вот так вот выглядит внешний наш комплекс. Там у нас пандус, здесь топа-топа-топа-топа, лестничный марш, входная группа. Если мы идем вот в эту сторону, здесь у нас есть в продаже квартиры с террасами. Они в наличии, пожалуйста, дорогие мои. В принципе, на данный момент здесь уже завершается эпопея с данным жилым комплексом. И он все, как говорится, торжественно уже финиш практически. Сколько этот финиш будет длиться? Месяца три. Видите, что уже входные группы сделаны у нас здесь керамогранитом, стены под декоративную штукатурку, и везде вставили двери. Видите, здесь дверь, там дверь, там дверь, ну и ориентировочно вот такие вот двери. Это у нас ресепшн, входная группа, здесь будет консьерж. Коммуникации все центральные. Вот это вот у нас непосредственно помещение консьержа. Отличительная особенность данного комплекса, то, что территория закрытая и охраняемая. Ну и грех не сказать, то, что здесь, дорогие друзья, у нас есть квартиры с террасами, Квартиры с балконами. Ну и, конечно же, отличительная особенность нашего жилого комплекса в том, что это цена Здесь у нас есть цены, квартир от 55 тысяч рублей за квадратный метр Вот смотрите, вот такая квартира Здесь у нас будет порядка 70 квадратных метров Весьма своеобразная такая удлиненная планировочка В данном доме уже живут люди, прям конкретно две семьи живут на постоянку И э, вы тоже можете здесь жить Вот они у нас заведены, наши коммуникации Санузел, тирим Далее, 3, нет, тут не 70, тут у нас 65 квадратных метров, извините, дорогие друзья. Ну и, конечно же, в зависимости от квартиры, квартиры, так, отсюда выйти, что ли, у нас здесь очень хорошие виды. Наша территория, имеется подземный паркинг, подземный паркинг у нас в продаже. Уходим, уходим в обратную сторону. Разные у нас здесь виды, разные у нас здесь имеются Предложение, Ну и, конечно же, решающий фактор у данного жилого комплекса, то, что это цена. Он очень недорогой. От 55 тысяч рублей за квадратный метр у нас здесь есть предложение. Смысл в чем, дорогие друзья? Смысл в том, что у меня здесь есть вот в этом жилом комплексе квартиры стоимостью от 2,5 миллионов рублей. Понятно, что они будут, может быть, немножечко весьма своеобразные, но они есть, и это общедоказанный факт. Комплекс выглядит вот таким вот образом с обратной стороны. Сейчас мы до него доберемся, но работы сейчас здесь как-никак, как-никогда активны. Если мы вот сюда пойдем, в эту сторону, то у нас здесь въезд в подземный паркинг, но мы в него не пойдем. Еще раз сразу же говорю, вовсю сейчас здесь начались вести работы. Слава богу, да, долгое время были задержки по ведению работ, но на данный момент, слава богу, в порядке уже с, как говорится, с документацией, в порядке у нас уже с тем, что с коммуникациями, ну и с ведением работ непосредственно самих. На самом объекте строительных работ Смотрите, вот уже здесь Непосредственно вот тут живут люди Вот здесь у нас продажа Вот этот апартамент вообще по сумасшедшей ржачной Дешевой цене Есть вариант сделать отдельный вход и разделить его пополам и высоченные потолки Я сейчас постараюсь туда зайти И показать вам эти варианты Здесь есть у нас гостевой паркинг Вот он, вот такой вот гостевой паркинг Здесь будете парковаться вы А также ваши друзья И непосредственно гости Гости, которые приедут к вам в гости на «Атлас» на комплекс Атлас. Здесь у нас есть Атлас 1, есть Атлас 2, но его я вам не покажу. У меня там тоже есть супер жирные предложения, супер жирные варианты. Так-то комплекс на самом деле симпатичный, местоположение неплохое. Здесь у нас есть э, спуск в паркинг, в паркинге продаются машины места, вон там это паркинг, если что я туда не пойду, нафиг надо. И вот у нас здесь вот так вот называется сам Атлас. Вот то у нас банька, это наш басик. И в принципе здесь у нас вот даже непосредственно сцена выступления и лежаки какие места для позагорать. Давайте разворачиваемся, идемте в обратную сторону. Сразу же хочу отметить то, что у меня есть предложение в комплексе «Атлас-1» и «Атлас-2». «Атлас-2» я непосредственно сейчас не снимаю, как говорится, за всеми нюансами в личку, дорогие мои. Минимальные площади сейчас у нас 31 квадратный метр, максимальная площадь сейчас это 95. Так что, если хотите купить, пожалуйста, дорогие мои друзья, комплекс действительно безопасный, сданный. В общем, здесь у нас есть цены «Ржака ТВ». По 150 тысяч за квадрат можно купить построенном в данном комплексе. В комплексе, непосредственно в «Атласе-1» у нас имеется лифт. Вот здесь он будет устанавливаться и будет подниматься непосредственно прямо до самого верха этажа. Вот здесь продаются у нас колдовые. Кладовые у нас по 35 квадратных метров. Их можно купить, сделать фальш-окном. В общем, цена 2,500. 2,500, что-то там 2 2,400. 2 вот еще одна кладовая, там темно, 35 квадратных метров. То же самое, 2,400, 2,500 продается. Вот этот вот апартамент, смотрите, высота потолков около 5 метров. что по-моему, или 5 метров. Делите его пополам, делайте отдельный вход. Вход с обратной стороны и тоже, как говорится, живи. Продается очень недорого. Вот именно вот этот вариант, вот это предложение. Пожалуйста, высоченные потолки. Просто сумасшествие какое-то. Отдельный вход, ну, как вариант можно, как говорится, выполнить, исполнить. Как видите, варианты есть. Площади разные. Так как сейчас ведутся работы на жилом комплексе Атлас, они так не велись никогда. Я сам в шоке сейчас, дорогие друзья. Но вот сейчас уже на самом деле финиш. Финиш у нашего жилого комплекса. Прям, видите, да? Кипит работа, движуха. Собирают, разбирают, бручат, пустили. Вот ребята, молодцы. В общем, торжественно могу сказать сейчас то, что уже безопасно. И самое главное еще, это недорого. Вот такой вот комплекс везде. О -о -о -о. Кипит работа. Финиш, как говорится, здесь какие варианты мы можем купить непосредственно в данном корпусе. Здесь у нас есть 5-метровые квартиры. С 5-метровой высотой потолка, с террасами, ну и, конечно же, с балконами. А есть квартиры без балконов. Приехали на лифте. Огромный холл на каждом этаже. Просто смотрите, это все холл, коридор. И он на каждом этаже, где мы можем ходить вокруг лифта просто. Бегать даже детям, если интересно. Сейчас основные работы ведутся на улице. Под, по подключению электричества И <смех>, входные группы с нижних этажей Места общего пользования Уже на финише Давайте покажу вам именно квартирочки интересные Которые бы я вам давал приобретению Вот, к примеру, вот такая квартира, смотрите Она действительно хорошая, неплохая 40 квадратных метров И данную квартирку можно купить вообще за 7 копейка миллионов рублей Обратите внимание на высоту потолка Потолки нереально высокие Какие большие панорамные окна Вот там у нас непосредственно Это у нас магазин пятерка Кувалда, окна, мебель Короче, цветы, сдек Здесь на районе есть все Вот идеальная однокомнатная квартира По ржачной цене Да еще и с балконом, дорогие мои Вот он у нас балкончик На балкончике у нас застройщик ложит плиточку И вон завершают места Общего пользования, входные группы Все во активно ведется Так, давайте-ка все уходим отсюда Покажу еще парочку квартирок. Данный комплекс является Одним из самых дешевых жилых комплексов в городе Сочи на данный момент цена реально ржака. А, да, ту мы посмотрели, вот давайте-ка еще вот эту покажу. Можно вот это вот, 42 квадратных метров за 7,5 миллионов рублей, дорогие друзья. Обратите внимание, высокие потолки отличительная особенность, там везде ведутся работы. И вот, что они тут плитку притараканили. А, это та же самая, не знаю зачем. Ну, там то же самое, балкончик, все выкладывается, все завершается. идеально однокомнатная квартира за 7,5 миллионов рублей. Где можно такое купить? В городе Сочи по таким деньгам вы не купите, вон в Сочи парке студию купите. Вот такая квартирка, 43 квадратных метра. Весьма своеобразной формы, но в идеально однокомнатную квартирку планируется. Тоже в наличии, пожалуйста. Можно даже сделать антресоль второго этажа на отцон узлом, он там при входе. Давайте-ка покажу, как эта квартирка планируется. Зашли в санузел слева, справа мелкий гардеробчик, кухня туда, перегородку, там спальня. Все, вуаля! Еще вот такой вот большой стеклянный эркер у вас получается. С хорошим замечательным видом. Видно вам? Ну да, хорошая, светлая, прекрасная квартирка. Еще раз, дорогие друзья, мой номер 8-918-880-0747. Кому нужна информация по этому жилому комплексу, просто наберите меня, скажите, Дима, хочу, давай, помоги, расскажи. Вот такую квартирку можно вообще купить за 6 копеечков миллионов рублей. Эта квартирка площадью у нас получается 37, там порядка 36 квадратных метров. То же самое, балкончик, планируется, зонируется, гардеробчик, спальня, кухня. Санузел, все, вуаля Прекрасные, замечательные, ровные, идеальные планировочки Есть дебильные планировочки, а есть хорошие Вот такие вот, видите, разные На вкус цвет товарищей нет, куча предложений Самая главная фишка, то что здесь ржачные цены Есть, если нижние этажи от 60-55 от тысяч за квадрат Если мы берем вот эти предложения От 150-130 от тысяч рублей за квадратный метр Дорогие друзья, еще раз, пауза Пауза касательно данных сделки регистрируются в Росреестре, у нас конец января, февраль месяца, уже это все стопудово, железобетонная информация построенный, по сути дела, без малого готовый комплекс, где осталось э, буквально, как говорится, ну, небольшие штрихи, небольшие нюансы, запускают людей на ремонт живут люди, э, мелочи жизни уже вот финиш-финиш, самое, конечно интересное на данный момент, это цена цены, просто ржака успевайте покупать по хорошим деньгам, если вам интересны здесь варианты, интересные предложения в хорошей локации, жду вашего звонка мой номер 8918, 800 80 07 47. Дорогие друзья, не забывайте комментировать, подписываться и ставить лайк. Атлас неплохой комплекс, есть свои плюсы, есть свои минусы, но все же я считаю на данный момент при такой цене плюсов больше, чем минус, минусов. Так что, дорогие мои, увидимся, до скорой встречи. Пока!